Итак, Приветствую всех на третьем уроке от Организации дополнительного образования Академия. И на данном уроке мы с вами разработаем прототип сайта. Это один из первоначальных этапов при разработке дизайна и, конечно же, верстке сайтов. Но прежде чем приступить к разработке непосредственно прототипа, давайте разберемся в принципе с обозначениями, которые используются в прототипе. И в принципе, что такое прототип? Прототип у нас это Компоновка страницы без использования цветов, без использования изображения, а также без использования какого-либо оформления. То есть это что-то непосредственно серое, просто помогающее клиенту понять, как располагаются блоки. Давайте посмотрим на обозначения, которые используются в прототипе. Первое обозначение это просто серая полоска, которую можно нарисовать. Серой полоской обозначается некий фон, на котором что-либо располагается. Давайте мы ее отставим в сторону. Идем дальше. Значит, чтобы обозначить изображение на прототипе, мы используем квадрат. Но квадрат будет у нас без заливки, а с обводкой. И помимо стандартной обводки, он имеет внутри перечеркнутые две линии, что обозначает, что это картинка. Так, давайте это сдвинем так двойной клик делаем выходим так теперь давайте это сдвинем и будем подписывать значит первое это подложка копируем второе это изображение а как же у нас обозначаются кнопки а значит если это кнопка тогда она обозначается двумя способами мы с вами можем нарисовать просто серую подложку с текстом либо мы можем сделать данную кнопку цветной чтобы выделить ее то есть если мы подложку данной кнопки сделаем желтой в принципе выделение такого элемента не карается не является так сказать преступным для того чтобы акцентировать на ней внимание помимо этого мы имеем право сделать ее со скругленными углами если она в дизайне будет использоваться со скругленными углами, можем сделать вот так вот. Также в макете могут присутствовать гиперсылки. Гиперсылка обозначается у нас э, подчеркиванием, конечно же. Для этого мы выделяем текст и нажимаем Ctrl U, то есть Ctrl Under. Тем самым э, говорим о том, что это является гиперссылкой. Но помимо того, что данная кнопочка должна быть подчеркнутой, мы ее выделяем и меняем ее цвет на голубой. Меняем цвет на голубой. Так, значит, мы сделали с вами кнопки, гиперссылки. Также у нас могут присутствовать иконки. Давайте сюда напишем иконки. И иконки мы делаем, ну, Прям как иконки, но только черно-белые. Для этого нам понадобится плагин. Как подключать плагины, я вам объяснял в прошлом занятии, на прошлом занятии. И теперь мы включаем плагин. Если у кого-то его нет, то обращаемся к прошлому видеоуроку и подключаем плагин под названием Flat Icons. Итак, как работать с данным плагином? Здесь мы нажимаем кнопочку Get APK получить api ключ вас перебрасывает вот на такой сайт здесь вам надо зарегистрироваться в правом верхнем углу произвести регистрацию либо вход либо как бы в принципе регистрацию через google аккаунт далее нажимаем uh, get flat icon api key получить uh, api key flat -а. копируем его и вставляем вот в это поле нажимаем enter После этого, после того, как мы нажали Enter, снизу у нас появится э, поиск иконок. Здесь мы можем ввести э, любое название на английском. То есть, например, мне надо э, Facebook. Находится иконка Facebook и вставляется на рабочее пространство. Для... Просто кликайте на нее и она вставляется на рабочее пространство. В принципе, вроде все. Если что-то я забыл здесь указать, в течение разработки, конечно же, я об этом скажу. Итак, значит, давайте начнем. У нас есть рабочее пространство, но мы его удалим и создадим заново. Значит, нажимаем вот на эту вот кнопочку, на фрейм. Справа в панели выбираем десктоп. 1440 на 1024 и нам надо к этому десктопу создать значит сетку для этого справа как уже я объяснял нажимаем layout grid здесь выбираем вот эту вот кнопочку и вместо grid выставляем columns вместо 5 мы ставим 12 колонок так как создаем десктопную версию все значит сетка у нас готова и значит Ctrl shift 4 у нас ее выключает Ctrl-Shift-4 снова нажать, оно ее включает. Итак, давайте приступим к разработке. И, конечно, вообще, в принципе, разработка что сайта, что прототипа начинается либо с ТЗ, если это заказывал клиент, либо, если это ваш концепт дизайна, то разработка начинается с того, что вы придумали в голове, для чего этот сайт. Итак. А у нас будет некий сайт компании, которая создает мебель на заказ из дерева. Так звучит намного лучше, конечно. Итак, с чего мы начинаем? В принципе, всегда начинаем с шапки. Давайте обозначим, в принципе, подложку шапки. Она будет располагаться вот здесь. Чуть-чуть, наверное, ее сделаем пошире. Итак, что у нас располагается в шапке? Значит, в шапке у нас будет располагаться логотип. Вот здесь давайте подпишем, что это подложка шапки, и давайте ее заблокируем. В шапке мы расположим с вами логотип, для этого в прототипе мы просто напишем логу, увеличим шрифт, наверное, до 18, нет, 18 мало, давайте увеличим до 36. 36. Логотип мы расположили, значит, с вами. Теперь в шапку надо внести также еще э, меню, какие страницы у нас будут. Сразу насчет размера. Обычный текст стандартный на сайте у нас имеет 14-16 размер. 14 пунктов где-то. Следующая страница у нас это получается о компании. Следующая страница будет у нас, значит, портфолио. Следующая страница, значит, у нас доставка и оплата. И последняя страница это контакты. Также давайте расположим в шапке у нас будет телефон, допустим. Также к нему надо сделать иконочку, в принципе. Так что давайте зайдем в приложение. здесь все расположили далее значит следующее что мы располагаем это конечно же баннер у нас здесь будет баннер, на котором будут идти слайды для него давайте сделаем обозначение 3 а, кружка снизу что будет нам говорить о том что он будет перелистываться и так это мы сделали следующий блок делаем значит уже с заголовком Здесь нам надо разместить заголовок. Пишем, допустим, о компании. Заголовки на сайте должны быть примерно 24 пункта. Так, здесь нам надо вставить текст и, в принципе, показать тоже, что здесь будет изображение. Поэтому берем, растягиваем здесь якобы картинкам. И насчет текста мы используем текст рыбу для того, чтобы ее сюда подставить. Вставляем сюда текст. Делаем его 14 пунктов и делаем его тон, тонким и межстрочный интервал увеличиваем, чтобы читалось проще. Также здесь не хватает кнопки, давайте добавим кнопочку сюда, увеличим ее, конечно же. И напишем на ней подробнее. Так, блок о компании готов. Давайте следующий блок сделаем Значит, товаров и, конечно же, последний блок это у нас подвал. Поэтому давайте следующий блок у нас делаем подложку на него, делаем ее более светлую, чтобы легче читалось. Давайте даже отключим сетку, посмотрим. Да, вот у нас следующий блок, это блок товаров. Давайте быстрее его сделаем. И давайте разместим здесь быстренько товары. Заголовок товара делаем 16 шестнадцатым, допустим здесь будет цена и конечно же вставим сюда изображение. Ну и наверное небольшое описание также надо добавить. Но уменьшить у него а, расстояние межстрочное, в принципе, потому что не влезает. И единственное, чего нам здесь не хватает, это, конечно же, кнопки «Купить». Давайте увеличим, 1200 оставим мы добавим кнопочку «Купить». Теперь давайте вот это вот все мы сгруппируем и продублируем несколько раз, так как у нас здесь товары. Ну и, конечно, последний, последний у нас этап. Это подвал. Давайте мы сократим наш десктоп и сделаем еще одну полосочку, где значит, расположим еще раз наш логотип слева и справа расположим номер телефона. Вот, в принципе, и все. Прототип готов. Надеюсь, вам понравилось и попробуйте сделать сами. На следующем уроке мы с вами... Попробуем э, вставить картиночки в наш слайдер и попробуем его анимировать, чтобы можно было посмотреть, как работают слайды. Всем спасибо за внимание. Всем пока.